Давайте похлопаем друг друга. другу. А, я сегодня расскажу вообще, что такое предпринимательство и, и какая конечная цель. Это я недавно только эту штуку понял, потому что все 10 лет я был в беготне. У каждого предпринимателя внутри есть боли, которые не дают нам возможность дальше развиваться. Это, как правило, дыры такие, в которые энергия выходит наша. Мы постоянно об этом думаем, мы не знаем, как это решить. Иногда это можно решить вот так задать вопрос просто человеку, тот, который знает. Бизнес молодости этому хорошо учат, не знаешь, спроси у того, кто знает. И я всегда, когда делал бизнес, вы знаете, я всегда такой, я был наблюдательный парень, я всегда старался делать какие-то выводы, а вот инсайт он произойдет только тогда, когда вы будете открываться, снимайте корону, какие бы у вас результаты не были, вы снимаете корону и начинаете учиться. Открываться всему новому, все, что вас окружает. Возможно, если у кого-то есть какой-то бизнес, мы хотите, можем там разборы какие-то сделать по меню, дать каких-то советов, Да, давайте в микрофон. Окей, okay, меня зовут Илья, я занимаюсь квартирными переездами по Лондону, в Европе и морскими привозками Штаты, Новая Зеландия и так далее. Начал бизнес 4 года назад. 3 года назад был 25 тысяч оборот, потом утроился, потом в прошлом году 350 тысяч Сейчас плато, и я так вниз, бам-бам-бам. А, поэтому мне вот это вот знакомое закисание, прокисание. У меня сейчас дети, семья, пацаны растут. Два года пять месяцев, а мне ничего не хочется. Вот сейчас как раз вот это проходит. В прошлом году был офис, были сотрудники. уволился всех нафиг. Закрыл офис, сижу дома. Ничего не хочу. Интересная вещь в том составить, что... Когда заводишь эту машину, когда покупаешь э, оборудование, э, когда у тебя есть сотрудники, когда у тебя есть работники, вот эти ребята, грузчики, водители, когда вот машину завел, ты уже не можешь сказать, ай, пошли все в жопу. Это все груз. Бизнес грузит, семья, нужно растить, нужно поддерживать жену. И получается, что днем я поддерживаю семью, потому что я не могу работать в бизнесе. Ночью я работаю. Собственно, поэтому пришел, что-то я уже подчеркнул, что-то я уже услышал для себя, и на самом деле просто нужна помощь и нужно окружение, нужна помощь и реально, потому что не знаю, откуда ее ждать, вот и все. Я не знаю, был ли это вопрос? <чев projecting> <правITE> <правITE> да, это был вопрос на самом деле, да, это был вопрос, спасибо тебе большое за искренность. А, я скажу тебе так. Что мы делаем в Москве? Мы делаем такую штуку, это называется форум. Это восемь человек собираются каждую неделю или каждые две недели где-нибудь на завтраке или на ужине. Одна и та же тусовка. Приблизительно все по одному на одном уровне. Когда вы приходите, есть модератор, один из восьми человек, который даст возможность каждому за минуту рассказать, что у него было хорошего и что было плохого за эту неделю. Какие есть вопросы, какие, какие сложности есть, и почему восемь человек, потому что это доказано было, что один из восьми человек обязательно знает ответ на твой вопрос. И он даст тебе решение за три минуты, когда ты его ищешь месяцами. У меня есть такая тусовка в Москве с гральниками, с Косенко, с Осколковым. Мы вот так вот собираемся. Ребята, вы себе просто не представляете. Вы выходите из этого места, и вы готовы мочить нахрен все вокруг. Потому что вы нашли ответы все на свои вопросы. Вы зарядились энергией друг от друга. И вы выходите и просто говорите, я пошел на работу. Тебе говорят, время 10 вечера. Я все равно пошел на работу. То есть вот эта вот, вот, вот вещь, которую нужно понимать, сделайте здесь такие форумы. Что касается жены твоей, это вообще на самом деле это, это боль предпринимателю. Когда женщина, если она начинает тянуть мужчину, ну вот в эти вот все дела домашние, не совсем это правильно. Есть предназначение мужчины и предназначение женщины. Вы можете посмотреть это бесплатно, можно посмотреть в YouTube, это охрененная штука, если ты дашь своей женщине посмотреть предназначение женщины и мужчины, то там будет все понятно, кто должен чем заниматься. А если женщина тут принимать? Да, да. Тогда мужчина становится вот женщиной, да. А а, вы, вы да. Либо вы вместе, либо это семейное какое-то дело, вы друг другу помогаете, как мы с Катей, например, да. Катя отвечает за деньги. Это идеальная вообще штука, иначе это вот. Хоть у нас есть финансисты дополнительно, но она контролирует все потоки денежные по всем компаниям, по всем картам. Все, моя карта привязана к ее телефону, никак не могу отвязать ее. Например, там Катю, я давно мы с ней договорились, что не обязательно дома готовить. То есть мы идем в ресторан или заказываем по телефону, нам привозят еду, мы сидим, балдеем, кушаем и отдыхаем. То есть здесь вот всегда должны быть вот... Почему ты без жены пришел? Сейчас бы мы на нее повлияли. А Кстати, Катя первый раз у меня на таком выступлении, ей тоже сейчас очень полезно это все послушать. Если бы мы пришли с женой, я бы должен был кому-то детей отдать. Да, с детьми вы здесь. Но ты бы не задал бы этот вопрос. И не получил бы на него ответ